I think the girls with their nails Всем здарова, ребята! Ну что, у нас сегодня битва замков, и сегодня веселый видос опять открыли маркет, добавили шарики и.. Больше всего радует то, что активность на немецком сервере просто зашкаливает. Реально, многие ребята сюда ушли. Почему? Вы сейчас, в принципе, увидите. Кто играет на немецком сервере, кидайте заявочки, вступайте. У нас ну, гильдия наша развивается. Скажем так, так будет. тут вот уже нафигачил дофигища всего. А, так, сейчас надо записать пропуск бага-кик. кик Сделаем так. сливе. Счастливее первого Места Вот так вот у нас будет Атака форту у нас Аф-20 Блин Места не хватает F двадцать Вот так вот. Чик. Что не хватает? Не хватает места, что ли? Походу, да. Давайте тогда сделаем вот так. Попробуем. Короче, что-то оно, блядь, от меня хочет, наверное, значки Русские не поддерживает. Потом разберемся, короче. Не, все нормально, написала. Странно, это, наверное, типа сохранило. Так, скидайте заявочки, кто играет. А мы поехали. Открывать халявные плюхи. Что у нас сегодня есть? У нас есть. Вход, как обычно. Сейчас посмотрим, что здесь интересного сегодня у нас. Так, Gold Packet, понятно. Фонарики, кстати, на немки открыли. Завтра, скорее всего, будут и на русском сервере должны быть. Так, а какой халявный подарок я хочу? Конечно, четвертую карту. А Вдруг отсюда что-то выпадет. Вот реально. Так. -с. ну все равно синие слизни. Тоже прикольная тема. Так, у меня эти прокачаны. А, давайте сейчас посмотрим, кого я хочу еще качнуть. Сейчас тему. Фобушка у нас есть. Ну, в следующем 100% я буду качать оккультиста. Поэтому все сливаем в него. 9-10. Ну, неплохо. Немножко его сейчас подкачаем. Хватает тут героев, Единственное, кого здесь не хватает, это Фрейи. Ну, с таких имбовых Фрея, Фен и Космо. Все. Ну, наверное, у многих их не хватает. Такс, отлично. Поехали дальше. Эту акцию я давненько уже не заходил. Сейчас позажигаем опять вряд ли мы дойдем успеем так что еще у нас интересное есть так, для донатов вот здесь я уже забирал нету в этот раз здесь мари этого ну, поехали самое интересное самое интересное это вот это вот базар маркет за один самоцвет и как обычно за 1100 Три раза у меня сейчас мы заберем так, чтобы все забрать Три раза у меня здесь плюхи были 10 по 30 с копейками 31 31 огник падал, сейчас у меня 160 осколков открываем самое ненужное крыло потому что нереально просто так надеюсь он там не сильно шумит а, так докидываем сюда растет силушка у нас Наверное, надо посливать еще этих мелких. То места сто процентов не хватит на все. Там у нас что за плюхи такие? О мой гад. такую-то дичь я пооткрывал так собираем это все так это эмблемки у нас блин ремка вот мне ремки реально не хватает я даже собирать ее так не хочу бред дротить как раньше так чего у нас плюха тут забрали кстати надо тут тоже немножко фармить какие то плюхи дополнительные будут так 164 163 175 поехали опять ребятушки вот такая вот халява здесь раз в неделю и это не может не радовать многие спрашивают откуда у тебя роза на бездонатном аккаунте оттуда же откуда и другие топовые герои здесь собираются так, подашечка неплохо, космик, начало уже есть, ну, скины вот на здание, да, например, то есть собираются тоже реально очень быстро, фобушка 25, но у меня фобушка целый есть, бум, 10-10, а, так, ну, теперь самое интересное, давайте так, розочку, 10, ну, сейчас сколько 2, наверное, упадет, как обычно. Три. Но ну, немножко не угадал. Но ну, даже так неплохо. Это все равно халява. Три осколка. Итого у меня уже получается 163 осколка. Особо не задротствуя. То есть я не играю там, не бегаю в лабиринте, да не фармлю. Силу я не поднимаю. В основном я собираю его вот с этой акции. И плюс фонтанчики, которые здесь тоже регулярно Открывает. О, у нас уже 10-10. Отлично. Так, кого мне еще надо будет такого стоповых героев? Ты у нас десятка, надо будет ее тоже апнуть. Можно по чуть-чуть фобушку апать. А, такс. 66. Надо, блин, кстати, стирачку искать. 400. Ну давайте возьмем, посмотрим, что там еще в этой сумке нам выпадет. Интересного. Переименовать ник. Так. Изворот. Ну, тоже неплохо. А, кстати, у меня же есть, смотрите, у меня же есть дофигища вот скинов. Сейчас, может, еще на кого-то скины затащим. По-любому сейчас затащим нормально скину. Я завтыкал, но тут же куча сумок есть. Сейчас будет изи, ребята, прокачка. О, без обычный походу качнется сейчас. Скин. Что-то я мучился, мучился. Реально же коробок дофига. Отлично. Сейчас с вами скины прокачаем. Все какашки сольем. Вот так вот без доната живут на э, немецком сервере такс питомцы постепенно надо будет кстати левелаем поподымать потратить манку выбрать денег позадротствовать такс поехали сюда поехали в скины посмотрим что у нас тут интересного появилось профессор ребет здравствуйте есть одержимый, которого нету. Тоже есть, кстати, надо будет зафармить. Стрелок, отлично. Это очень радует, то, что есть скин на стрелка теперь. Вот, смотрите, землеройку надо еще скин. Ворожай тоже в скине. Отлично. Ронька, огонь, анубис. Вообще изи. Сердцеедка. Тесочка. Все, больше у меня таких скинов нету. Дальше уже прокачка идет за пигашки. Ну определенных мы, конечно же, улучшим. Так, этого можно улучшить. Стрелка тоже можно немножко потратить, тоже улучшим. А нубис. Тоже в принципе можно улучшать. Ой, ой. потому что я им пользуюсь. А тыковку есть. Дед Мороз вообще 400 с копейками. Тасочка, кстати. в принципе, я ее использовать. Давайте сделаем. Счастливое число получится или не получится. 6. 6 вот так вот easy просто какашки блин послевали зато скинов накачали так кстати скины на здание тоже у нас может что-то есть добавилось да добавилось но мы не будем мы силушку испортим у нас силушка именно смотрите реально за неделю прибавочка сейчас посмотрим сколько у нас осталось так сколько у нас с вами осталось вот до собирать осколков на ултника так это что у нас дерево альфа самец зефир 70 163 осколка да еще чуть-чуть Ну, меньше повезло это такое меньше больше но самое главное что мы это сделали вот так вот. Вот такие вот, ребятушки, дела. Кидайте заявочки, вступайте, немецкий сервер. Еще не открыта новая локация. Всем удачи, всем пока.